Здравствуйте ребята, меня зовут Богатейший Ди добро пожаловать в новое видео. В начале сентября мы с тобой расследовали тему того, что Твиттер должен интегрировать биткоин и эфириум. Это была лишь спекуляция на основе найденной в интернете информации, утечек и слухов, но сегодня... Сегодня Твиттер объявил, что не только запускает поддержку биткоина и протокола Lightning Network в приложении iOS, но и добавит поддержку NFT. Сегодня я расскажу тебе, почему это очень большое событие для NFT, который может отправить его на Луну уже в ближайшее время. Скорее всего, уже в последнем квартале этого года. Поэтому не забудь поставить лайк прямо сейчас и подпишись на канал. Здесь мы каждый день обсуждаем самые громкие события в мире криптовалюты. И начнем с главной новости этого дня. Твиттер запускает пожертвования в криптовалюте для всех пользователей. Уточню, для всех пользователей iOS. Для Android пока что недоступна эта функция. Донаты в Bitcoin можно отправлять через Lightning Network с помощью приложения Strike или путем добавления адреса биткоина непосредственно в свой профиль. Мы даже насчет приложения угадали. Таким образом, пользователи Твиттера получают возможность платить с помощью биткоина прямо в Твиттере. Кроме этого, теперь Твиттер можно использовать как краудфандинговую площадку, собирая деньги на свои проекты. Очень много новых способов использования появляется у биткоина. В официальном блоге Твиттера менеджер по продуктам, Продуктам Твиттера Эстерт Кроуфорд заявила, что функция доступна для пользователей iOS по всему миру, но в ближайшей неделе Твиттер планирует добавить ее и для пользователей Android. Также функционал будет расширен и можно будет привязывать сторонние приложения, например такие как Bank Camp, Cash App, Chipper, Patreon и другие. Мы хотим, чтобы все в Твиттере имели доступ к любым способам оплаты. Цифровые валюты побуждают людей быть экономически активнее, отправлять деньги через границы с меньшими комиссиями и так далее. Конечно же, это отличные новости для биткоина, и как в случае с Сальвадором, это поможет большему количеству людей познакомиться с криптовалютой и принять ее. twitter планирует интегрировать и NFT. Например, ты как создатель или владелец NFT сможешь аутентифицировать свой профиль, и специальный значок будет помечать твой аккаунт как подлинного владельца NFT. Поэтому история с Твиттером и биткоином крутая, спору нет, но и про Эфириум забывать не нужно. Интеграция NFT равно автоматическая интеграция эфириума. Биткоин Lightning Network в Твиттере это круто, но проверенные аккаунты NFT, если их реализовать, станут первым слоем в метавселенной NFT. Чрезвычайно круто. Пишет Коуби у себя в Твиттере, у которого полмиллиона подписчиков. Что такое метавселенная? Это огромные цифровые миры, в которых можно открывать галереи, выставлять картины, проводить вечеринки и звать на них гостей, играть в казино, просто гулять и общаться. NFT плотно связаны с метавселенной и их интеграция в социальные сети становится первым слоем в этой метавселенной. Твиттер делает шаг, который возводит NFT в новую степень, делает NFT еще масштабнее. Если ты сейчас смотришь это видео на YouTube, ты уже находишься в метавселенной. Когда мы играем в онлайн-игры или общаемся в Телеграме, мы также находимся в метавселенной. Да, это пока что только 2D метавселенная, а не полностью виртуальная реальность. Но к этому все и идет. Одна из вещей, которая заставила меня быть оптимистичнее по отношению к будущему NFT, это Боу Тейп Яхт ткла а точнее, реакция сообщества на него. Я понял, насколько сильны NFT в плане объединения людей. Они дают им все эти эмоции, такие необходимые в условиях пандемии. Чувство идентичности, принадлежности к чему-то большему и получение эмоционального заряда после встреч с людьми в метавселенной и развлечений там. Для любого человека эти вещи являются важнейшими потребностями в пирамиде потребностей. NFT-метавселенная может дать такие, как ни странно. Но сейчас есть одна большая проблема. Например, NFT-аватар, которым ты владеешь. Как доказать, что он твой? Но Twitter собирается не только интегрировать NFT, но и верифицировать их. Вот такой специальной галочкой, как ты видишь на этой схеме. Лично для меня это большое событие, которое приведет весь опыт торговли NFT на новый уровень. Это соединит NFT с существующими социальными сетями и, конечно же, это сделает NFT более ценными. Ведь ты сам знаешь, насколько большая аудитория у Твиттера, а что будет, когда за Твиттером последуют и другие сети. И после этого уже никакие аргументы а ⁇ Аля, я нажал на твой NFT и скачал его ⁇ не будут работать. Ты уже не сможешь верифицировать этот NFT анчей, а значит он не твой. Это наверняка станет большим толчком для роста интереса людей к блокчейнам, поверх которых и строятся NFT. Таким как Solana Cardano в будущем, Ethereum и к самим NFT. Таким, как, например, Cool Cats, Boat Ape Yacht Club, CryptoPunks и наконец Кирконс и другие. То, что делает Twitter для NFT сейчас интеграция, идентификация и верификация это большой зеленый флаг для NFT. Люди будут знать, что ты настоящий их коллекционер и владелец, и для тебя это сейчас может звучать странно. Но но позже ты все-таки увидишь и поймешь, что принятие NFT за счет Твиттера выйдет на новый уровень, точно так же, как и их ценность. К сожалению, многие сейчас этого не поймут, но когда это понимание к ним придет, они также внезапно обнаружат, что пропустили не только самую большую криптоисторию, но и тот самый незаметный переход из просто цифрового общества в целую NFT-метавселенную. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео, до скорого.